Всем привет. Меня зовут Робин. Меня зовут Мартин. Я грехом И я никогда не курил. Но сейчас умирает желание попробовать. Какая основная причина, по которой вы не пробовали марихуану? Ну, причина, по которой я никогда не пробовал, это было табу. И окружение, в котором я тогда был, было церковным, так что мы никогда не были близки к этому, а это не было близко к нам. Никогда не возникало желания, даже когда мои друзья курили, или нюхали клей-краску. Я никогда не хотел попробовать, даже выпить. Я просто был таким счастливым выглядящим парнишей всегда. Это всегда было чем-то плохим, в моем понимании. И я просто никогда не хотел уходить от этого. Ваше здоровье. Вот зажигалка. Став. Именно так они его называют. Да, точно. Мне бы очень понравилось, если бы вы сначала попробовали бонг. Это вот эта штука? Ага. Я больше по сигаретам, чувак, так что лучше попробую одну из этих штук. Боже! Это пахнет как духов искунс, не так ли? Недурно. Это странно. Вы суете свои губы внутри этого? Да, ты запечатываешь это своими губами? Похоже на штуку для порнухи. Вау! Да ты курильщик, чувак! Здесь есть еще немного дыма, если хочешь попробовать. Мне даже не нравится эта штука. Вот что я скажу. Сраный кашель. Терьмо. Это дико. Это сумасшествие, чувак. Все это было спонсировано каплями от кашля, да? Я позволил своей дочери знать, что я буду делать, и она ответила, я не могу поверить, что ты займешься этим, пап. Я не думаю, что это что-то с тобой сделала. серьезно. Вы уверены, что это не плацебо? Слушайте, вы как... Вы типа как рыба в аквариуме или вроде того, втупляешь? Все смотрят на вас. На счет три мы все подплываем к стеклу и порчим и брожи, А затем светим кое-чем. Попробуй. Нет, чувак, Всего я немножко. Я закончил. Я закончил. Я много пил, но... Это нельзя с чем-то сравнить. Я думаю, мне лучше заниматься этим, чем пить. Хочешь кашлять до конца своих дней? Но я хотя бы буду знать, что могу водить. Что бы подумали об этом ваши родители, если бы знали, что вы курите травку? Мой отец, будь он жив, отказался бы от меня. Марвин, что говорила твоя семья о наркотиках, пока ты рос? Но ну, они никогда об этом не говорили, понимаешь? Мой старший брат кашлял от этого, и это их подкосило немного. Но знаешь, иглы, что-то в этом роде. Так что это держало меня на все большем и большем расстоянии от этого. Понимаешь, от этого типа безумия. Посмотрим, справитесь ли вы с этим. Выглядит старомодно. Если это открывается, то с другой стороны, правильно? Да, это то, что я вроде как делаю. Троню эту часть и получи кайф. Оу. Оно меняет цвета. Что это? Фонарик? Оно меняет цвета. Что ж, это электронная сигарета. Да, да, это определенно оно. Я в общем-то чувствую себя немного иначе после вдыхания этой штуки. У меня никогда не было золотого дождя, а я даже не знаю, что это. Золотой дождь это когда ты опускаешься, а кто-то мочится на тебе. Да, это что-то вроде водяной метлы, для кого-то это весело. Ну что ж, ну не для меня. Становится сложновато читать. Я чувствую себя так, будто. А, нет, забейте. Я не знаю, что за чертовщину хотел сказать. Поговори со мной, друг. Задвигай. Да, просто начинай. Пойдет поток мысли. Сейчас, черт, что же я хотел сказать? Мой рот, будто полон арахисового масла. Теперь зажигалка звонит. Я не знаю, я просто реально расслаблен. Кто-нибудь из вас сейчас, ребят, хочет перекусить? Что? Что это было? Для тебя. Вы, ребята, верите в жизнь после смерти? Да, ты попадаешь под землю, на 6 метров глубины. Вот во что я верю. Я верю, что у нас есть душа. Грехом. а как насчет тебя? Я думаю, что не слышал ничего из того, что ты сказал. Мы не знаем, сколько осталось солнцу. Я имею в виду шар огня. Сколько еще продержится эта штука в таком состоянии, как сейчас? Это реально? Я не знаю, это чувствуется реально. Я не могу достичь его и дотронуться. Я не хочу поднимать свою голову, мои руки, или даже поднимать свои брови. Все ощущается немного иначе, понимаешь? Ну, типа ты носил свободную одежду, и внезапно кто-то облепил тебя клейка лентой. Или вроде того, твое тело начнет чувствовать себя немного иначе. Это вроде того, как я. Я чувствую, как мой мозг просто стал на три размера больше моего черепа. Вы, ребята, считаете, что это должно быть законно? Я думаю, что это должно быть законно. Это никогда не должно было быть незаконным. Это мое мнение. Я прав, Грэхом? А? Я прав, друг мой? Да. Я так расслаблен. А какое у вас мнение о молодежи? Они должны ожидать, что все не будет, ну, в радуге, единорогах. И я вижу только много втягивающихся людей, которые будто бьются о стену. О боже, жизнь это не только веселье. Да, но тот, кто придет за нами, будет как раз означать это. Они смеются, ведь и селятся с тем, что они якобы готовы к этому. Понимаете, я могу слышать все здесь. Но я слишком устал для того, чтобы двигаться. Это называется быть прикованным. Как технологии изменились с момента вашей молодости? Чувак. Они называют это компуктором. Но что это? Типа что-то, что содержит кучу знаний, которые люди туда засунули. Но это так продвинуто все. Я помню, куда они обнаружили Плутон. Ты помнишь это? Эй, Грехом, ты знал, что они только что обнаружили Плутон? Какое у вас теперь мнение о Марихуане? Вы, ребят, потенциально хотите использовать ее в жизни каждый день? Я нет. Я не могу это представить. Я просто не чувствую себя комфортно со всем этим, что происходит, понимаешь? Я не знаю, я все еще открыт для этого. Но это чувствуется чем-то потусторонним. Какое у меня мнение потусторонним, я еще не знаю. Грехом ты еще будешь курить? Да, но думаю, не так много. Тебя тянет в сон? Все хорошо? Я в порядке. Просто чувствую себя очень расслабленно. В хорошем плане? О, да. Я типа плаваю. Мне в самом деле нужно делать это намного чаще. Да.